так как не знаю, что вызовет у него гнев. А еще опасение, что маленький сын эту манеру поведения, можно ли это как-то убрать? Конечно, я вас научу делать женские тайные магии. Итак, представляете, будто как только представляете своего мужа, представляете, будто он тянет к вам руки, подходит, и вы его обнимаете и целуете. После этого в течение дня представляете, будто он целует и обнимает вашего ребенка. Делайте это на протяжении дня более чем... От 12, ну и дальше сколько захотите Если вы начнете прямо с сегодняшнего дня это делать То после этого вы будете в восторге от того, насколько это эффективно работает Также на протяжении дня, когда вы поссорились После этого отвернитесь и представьте, будто он подошел вас, обнял и поцеловал И вы к нему протянули руки и тоже обняли его и крепко прижали к себе Если вы будете так делать, то любая ссора у вас будет мгновенно заканчиваться Очень